Явление полного внутреннего отражения имеет широкое применение. Оно в частности используется в призмах, с помощью которых можно изменять направление световых лучей. Пусть луч света падает на грань стеклянной призмы перпендикулярно этой грани. В основании этой призмы лежит равнобедренный прямоугольный треугольник. Такой же треугольник лежит в любом другом сечении плоскость которого параллельна основанию призмы. Луч света войдет в призму не преломляясь, поскольку он перпендикулярен грани АПЕД, то есть угол альфа равен 90 градусов. На грань BSFE луч падает под углом альфа равным 45 градусов, который больше предельного угла полного внутреннего отражения. Поэтому луч отразится от грани BCFE под углом бета равным 45 градусов и выйдет из призмы через грань ACFD. Таким образом призма изменила направление луча на 90 градусов. Она поворачивает лучи. Такая призма используется в перископах. Призма, сечение которое изображено на этом рисунке оборачивает лучи, то есть меняет их местами. Угол при вершине призмы равен 90 градусов. Пусть горизонтальные лучи 1 и 2 падают на грань АБ. Угол падения равен 45 градусов. Поскольку лучи переходят из воздуха в стекло, то соответственно угол преломления меньше 45 градусов, соответственно угол падения лучей на грань BC внутри призмы больше 45 градусов, то есть больше предельного угла полного внутреннего отражения. Поэтому лучи преломляться не будут, а отразившись от граней BC попадут на грань AC. Угол падения лучей на грань AC? Меньше предельного угла полного внутреннего отражения, поэтому лучи преломятся и выйдут из призмы. При этом они будут параллельны лучам, падающим на призму. На рисунке хорошо видно, что при выходе из призмы лучи 1 и 2 меняются местами. Верхним лучом становится луч 1, который был нижним, а луч 2 становится нижним. Такие призмы используют в оптических приборах, например, в биноклях.